Друзья, добрый день! На связи Максим Петров. Решил немножко изменить формат нашего общения на канале. Может быть, такой формат будет более интересный, более удобный, нежели чем я в машине буду что-то рассказывать. Сегодня новое видео, я думаю, оно может быть вам достаточно интересное и совершенно другого формата, да, нежели чем вы привыкли видеть на моем канале, на нашем канале. То есть, это не какая-то лекция, это не какие-то лайфхаки, а это больше, наверное, изменение формата, касающееся того, что я не даю ответы на какие-то вопросы, а я сам задаю вопросы, потому что... Из своей практики, из своего собственного опыта мне часто приходится констатировать тот факт, что одни из лучших учителей, которые у меня были, у кого я учился, это не те люди, которые давали ответы на вопросы, которые у меня были, а это люди, которые задавали вопросы мне, отвечая на которых я непосредственно развивался. И поэтому вот в данном видео мне бы хотелось опять-таки не рассказать что-то, а мне хотелось бы задать просто вопросы, которые личные в настоящий момент я задаю сам себе, в поисках которых у меня получается находятся интересные мнения, решения, куда направляется фокус моего внимания на решение каких ключевых вопросов. А чем это обусловлено? Чем обусловлено тот факт, что я задаю эти вопросы? что я хочу перейти, может быть, к такому формату общения. Не значит, что он в дальнейшем все время такое будет. Нет, ни в коем случае. Конечно же, я буду и дальше высказывать свое собственное мнение. Но добавим, разбавим мое собственное мнение еще очень интересными вопросами. А ни для кого не секрет, я давно об этом говорю. Наверное, речь идет об этом с 2016-2018 года. Я говорю о том, что, в принципе, зима близко, что у нас... Мы, ждем, мы идем к кризису да, к кризису в экономике, и он будет не такой, как обычно, не такой, как все до этого были. Он будет, может быть, более масштабный по своим разрушительным последствиям, но его, что называется, не происходит. Соответственно, в рамках клуба, среди участников, среди клиентов, Сейчас начинаются некие такие брожения, да, а что же все-таки происходит, мы готовимся к кризису, а рынки растут. Растет Америка, находится на историческом максимуме, ничего не происходит, в принципе, неплохо чувствуют себя активы в России, хотя вроде бы и санкции обложены, экономика-то особо не растет. Налоговая нагрузка увеличивается, располагаемые доходы населения падают. ВВП растет исключительно за счет кредитования населения и реализации каких-то крупномасштабных инфраструктурных проектов со стороны правительства. Ну, то есть, много говорится о кризисе, но пока он не наступает. И как раз-таки вот здесь хочется задать вам вопросы. И хочется, чтобы вы над этими вопросами непосредственно подумали. Ну, первое, что наделало много шума, наверное, около недели-полутора недель назад, у нас произошло беспрецедентное движение на рынке долговом, на европейском долговом рынке, и это событие было обусловлено тем, что у нас доходность десятилетних облигаций Греции сравнялась с доходностью десятилетних облигаций Соединенных Штатов Америки. Если простым языком, что на самом деле произошло? Произошло... То, что рынок в Европе в настоящий момент, если смотреть на доходность облигаций как на оценку риска, то люди, которые покупают облигации Греции, они считают, что это точно такой же риск, как покупать облигации Соединенных Штатов Америки. То есть доходность там прибав... ну, сравнялась где-то в районе 2% стал. Опять, чем это обусловлено? Это обусловлено большим количеством денег, которым было напечатано Европейским Центробанком, Обеспечено это было тем, что инвесторы получали доступ к ликвидности мировой финансовой, и, соответственно, чтобы хоть где-то, хоть как-то припарковать денежные средства, они покупали все. Сначала, естественно, скупили надежные облигации, и со временем, да, с каждым годом они были вынуждены заходить все больше и больше риск, чтобы получить хоть какую-то доходность, чтобы не, быть, не иметь отрицательной доходности. И вот этот вот беспрецедентный шаг произошел. Получается, Греция постоянно стоит в очереди на получение денег от Европейского Центробанка для того, чтобы реструктурировать свои долги, для того, чтобы еще, может быть, долг взять. И у него достаточно большой долг в ВВП, процентное соотношение, но при этом доходность равна доходности американских трежерисов. Второй момент – рынки, я говорю в первую очередь сейчас о рынках ценных бумаг, рынках акций, и в частности я говорю про Америку, находятся на историческом максимуме. И отдельные финансовые советники, советники, аналитики заявляют о том, что страшного в этом ничего нет, рынок может расти и дальше, рынок будет расти больше, потому что в принципе фундаментальные показатели достаточно сильные, рост Соединенных Штатов Америки достаточно большой, компания отчитываются лучше ожиданий и, и, и все там хорошо, все там замечательно и многие ждут коррекции многие ждут снижения но обычно когда все ждут чего-то до да, этого не происходит здесь наверное в какой-то степени сложно не согласиться но опять давайте посмотреть с позиции разумного инвестора к чему в конечном счете это может привести если экономика замедляется, а это факт, что мировая экономика замедляется, факт того, что снижаются прогнозы по росту мировой экономики, глобальные, да, это касается и развитых экономик, и развивающихся. И если экономика падает, о чем это говорит? Это о том, что компании зарабатывают меньше, то есть у компании меньше прибыли. Если у компании меньше прибыли, значит, у нее будет в будущем меньше денежный поток. Если будет меньше денежный поток, соответственно, акционеры, собственники этой компании, они будут получать достаточно низкую доходность доходность будет снижаться. И тут тогда у тебя возникает закономерный вопрос, а зачем мне находиться в активе, который будет снижаться? И опять же, один из вопросов, на который хочется ответить, или вернее, вопрос, который хочется задать, это вопрос, связанный с тем, что большой существенный кризис, который был последним и действительно всего, всего мира коснулся, он был в 2008 году. То есть прошло 11 лет. В экономике основанной на кредите, экономика цикличная. бывает период низких процентных ставок и роста экономики, бывает период высоких процентных ставок и падения экономики. И, соответственно, на этом фоне можно говорить о том, что у нас 11 лет практически безудержного роста. Да, то есть периода низких процентных ставок, периода печатания денег, и он пока что продолжается. Но здесь тоже возникает вопрос, доколе, да, то есть как долго это еще может продлиться, как долго это может еще продолжиться. Поэтому это следующий вопрос, который хотелось задать. Экономики, период, ну, последний кризис существенный, который был в глобальной экономике, он был в 2007-2008 год. Прошло 11 лет. Стандартные периоды промежутки времени, соответственно, составляют где-то 7 месяцев. 10 лет, да, то есть, когда это происходит. Следующий вопрос, в принципе, вытекающий из другого. У нас падает промышленное производство в Европе, у нас падает промышленное производство в Китае, у нас уже 10 лет Европейский Центробанк предоставляет в колоссальных объемах ликвидность в еврозоне, но при этом экономика падает. То есть, даже имея в руках большое количество денег, которое, по идее, должно было стимулировать кредитование, в свою очередь это должно было стимулировать потребление, все равно не приводит к росту экономики. То есть, экономика Европы замедляется, реально замедляется, демографическая сетистика об этом говорит. Экономика Китая замедляется, то есть беспрецедентное вливание ликвидности в Народный банк Китая в начале 2019 года позволяет экономике придерживаться тех же самых темпов роста, то есть ускорения никакого не происходит, то есть они просто вкладывают очень, вливают очень много ликвидности, очень много денег, просто для того, чтобы хотя бы текущие темпы экономического роста поддержать. И это тоже достаточно страшно, то есть ликвидность есть, экономика не растет. А Единственная компания, у кого растет прибыль в настоящий момент, это прибыль американских компаний. Они действительно отчитываются лучше ожидания. Сейчас идет сезон отчетности в июне июле 2019 года. Неплохо, в принципе, все отчитываются, и банки неплохо отчитываются, и промышленные предприятия, и IT. Но опять с очень большой оговоркой. да, То есть у нас вроде бы как денег зарабатывают компании больше, с одной стороны. А с другой стороны, если посмотреть структуру доходов, в большинстве своем доходы они обеспечиваются не ростом, ну, не за счет основной деятельности да, производственных товаров или услуг, а за счет байбеков. За счет того, что у компании достаточно большой объем собственных акций, которые куплены на собственный баланс, эти акции растут в цене, соответственно, они переоцениваются, и за счет этого компания дополнительно зарабатывает прибыль. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо, потому что когда начнут компании продавать, то в этом случае мы придем к тому, что помимо изменения финансовых показателей по прибыли, которые обусловлены реальным снижением производства, реальным снижением рентабельности и падением потребления, у вас еще будет накладываться дополнительный убыток за счет того, что акции, которыми владеют сами компании, будут терять в цене за счет переоценки вот этих вот казначейских так называемых акций. У вас еще больше будет размер убытков, это приводит к еще большим продажам, это к следующему отчету приводит к еще большим убыткам, но некая такая волна. Тоже хороший вопрос, на который стоит подумать. Следующий вопрос. Высоконадежные облигации еврозоны имеют отрицательную доходность Германии и Франции. Из 22 триллионов долларов государственного долга Соединенных Штатов Америки фактически 14 триллионов имеют отрицательную доходность. Это данные Банка Сент-Луис. О чем это говорит? Это говорит о том, что очень много, ну, очень много облигаций, которые имеют фактически отрицательную доходность, и вы можете на этом заработать только одним простым путем. Вы на этом можете заработать только если завтра у вас будет покупатель, который будет готов купить по более высокой цене, чем покупали вы. И это тоже очень страшно. То есть просто задумайтесь над этим над этой цифрой да, 14 триллионов долларов долга, который сейчас дает отрицательную доходность. И просто гипотетически давайте предположим такую ситуацию, что по какой-то причине начала, начались продажи. Начались продажи этих, этих облигаций. Всего лишь на 1%. То есть 1% инвесторов, один из 100 инвесторов, которые держат эти облигации, принял решение выйти из них. Причины могут быть абсолютно разные, это может быть какой-то военный конфликт, это может быть какой-то политический конфликт. То есть черный лебедь, откуда он прилетит, неизвестно, но то есть просто в моменте потребуется ликвидность. И что такое 1% от 14 триллионов? Это 140 миллиардов долларов, то есть сиюминутно моментно на рынке появится продавец, и появится предложение на сумму в 140 миллиардов долларов. И эти 140 миллиардов долларов их кто-то должен купить, а никого нет. То есть денег на рынке фактически нет. Опять, кто может быть покупателем? Покупателем могут быть только центральные банки. Тот же ЕЦБ, тот же Банк Японии, тот же ФРС. Но, извините меня, в самые лучшие времена, когда были программы количественного смягчения, когда был включен печатный станок, <coughs> выданы мандаты на этом, то есть в самые лучшие времена, максимум, сколько мы могли напечатать центробанки, да, это порядка там 80, ну максимум 100 миллиардов долларов в месяц. То есть ресурс, которым я обладаю, потому что вы не можете дать рынку сразу много ликвидности, да, как центральный банк, в принципе, нарисовать. У себя на балансе и выдать банкам ликвидности, вы можете 5 триллионов. Но в этом случае, если вы даете такую ликвидность, такую массу ликвидности, это начинается инфляционный шок. То есть вы тут же обесцениваете свою собственную валюту. И очень сильно обесцениваете. И, соответственно, начинается инфляционный шок. Когда начинается инфляционный шок, то в этом случае вы должны будете этот шок погасить. А как вы можете погасить инфляционный шок? Только путем повышения процентной ставки. Итак, к чему мы приходим? Вот просто вопрос в чем заключается. Вот представьте себе, что всего лишь 1% людей подумают, что они не хотят больше иметь эту отрицательную доходность, и они выйдут именно из объема, из тех облигаций, которые имеют отрицательную доходность. 1% это 140 миллиардов. А если это будет 3%, если это будет 5%? и вот эта вот ситуация, что мне напоминает, да, кто там выходил куда-нибудь, плавал на обычной весельной лодке, то есть перед вами проходит быстроходный катер, от него идет волна, и лодку, соответственно, от волны начинает накреняться, да, то есть ну Толчок в сторону, да, там условно вправо, скажем, да, для того, вы должны стабилизировать. То есть вот этим вот толчком, вот этим вот катером, которым проходит, да, большим катером, который дает волну, может произойти какое-то событие, которое приведет к тому, что толпа начнет из облигации выходить. Соответственно, у вас крен экономики пойдет в сторону того, что вам нужно удовлетворить этот спрос, чтобы полностью этот рынок не обрушить. Потому что если вы не дадите ликвидности, лить будут до упора, да, и просто обвалится весь у вас... Весь денежный рынок, он просто обвалится. В этом случае вы должны дать ликвидность, причем эта ликвидность должна быть в таком количестве, чтобы удовлетворить эту волну предложения. То есть вы в моменте или должны будете напечатать очень много денег, или обрушить э, рынок долговых ценных бумаг. Естественно, если выбираем наименьшее зло, это предоставление ликвидности. Предоставление ликвидности, опять-таки, ну, Давайте гипотезу предположим. Федрезерв дает 100 миллиардов, ЕЦБ дает 100 миллиардов. В общей сложности максимальный ресурс, который они могут дать, это 200 миллиардов в месяц. А вас в неделю могут продавать на 140, на 200. Тогда у вас опять снова возникает вопрос, что вы будете тушить пожар, да, то есть предоставление ликвидности то, на, по какому пути сейчас, в принципе, и планируют идти все мировые центробанки, о чем настаивает Трамп в отношении Федрезерва, давайте, снижайте процентную ставку, давайте снова включайте программу количественного смягчения. Европейский центробанк говорит: мы снова увеличим программу количественного смягчения. Но вы будете фактически, что вы будете делать тем самым? Да? Вы будете тем самым по-прежнему стимулировать, увеличиваться долг а он и так уже очень большой. Тогда инфляционный шок, тогда обесценивание валюты, инфляции, и для того, чтобы вам теперь уже сдержать инфляцию, вам нужно будет повышать процентные ставки. То есть, если вы будете повышать процентные ставки, то облигации еще больше начнут продавать, потому что они и так имеют отрицательную доходность. И получается, что наша лодка, это несчастная, да, она будет качаться до тех пор, пока не перевернется. И это то, что у меня сейчас вызывает большое количество вопросов. Давайте, наверное, на сегодня мы об этих вопросах закончим. Я предлагаю вам над ними подумать. У меня есть определенные решения, каким образом, в чем может быть в какой-то степени спасение. Но мне было бы интересно услышать ваши вариантов ответов. То есть, к чему это может привести, в чем может быть спасение, согласны или не согласны со мной. Соответственно, если понравилось видео столь продолжительно непривычное но продолжительное по продолжительности если она действительно понравилось, то давайте поставим лайк подпишемся на канал щелкнем на колокольчик уведомления потому что я думаю что буду разбавлять свой контент непосредственно такими вот интересными вопросами которые действительно позволяют развивать развивать мышление думать об экономике думать в чем это может закончиться в чем может заключаться опасность и в принципе, в чем может быть спасение. У меня на этом все. На связи был Максим Петров. До свидания вам, удачи и всего самого лучшего.